Не надо вопросов, и так все знаешь наперед. Случайная любовь, любовь с пути, а завтра мне придется в рассвет уйти. Как жестоко уведут нас кто куда Поболтаем с тобой немного И ты уедешь навсегда Случайная любовь, любовь с пути А завтра мне придется в уйти Она, она лишь для нас В святый день у нас нет потом, зато я и сейчас. И сегодня луна лишь для нас, луна лишь для нас с тобой.